Здравствуйте! С вами интернет-магазин Инструмент-Центр. Сегодня у нас в видеообзоре набор инструментов от компании Top Tool. Большой набор на 216 предметов. Код товара GCI216R. Инструмент Top Tool это профессиональный инструмент, выпускается на острове Тайвань. Начнем с упаковки. Картонная упаковка идет с набором, то есть полноценная коробка, высокое качество полиграфии, указывается достоинство инструмента, здесь на английском, видите все, и с обратной стороны, где выпускается набор, то есть это остров Тайвань. В наборе два рабочих квадрата. Это 1 вторая дюйма, 3 восьмых и 1 четвертая. Соответственно, 3 трещотки идут. Трещотки на 72 зуба. Здесь специальная усиленная конструкция внутри. То есть, когда прокручиваешь, даже ощущается, что очень плотно прокручивается. Нет люфтов. Трещотки разборные. Сам механизм внутри заменяемый. Есть ремкомплекты на данные трещотки. Реверс. Переключение права влево быстрый сброс головки и также фиксация ее на трещотке. По длине трещоток. 1,2 дюйма у нас 260 мм, 1,4 четвертая 150 мм длина и 3,8 200 мм. Рукоятки здесь полностью идут пластиковые. Также есть номера на трещотках по каталогу. То есть по этому номеру в каталоге Tool вы можете найти данную трещотку. Надпись тул также есть на рукоятке. Но здесь не просто надпись, которая со временем стирается у вас. Здесь э, сами буквы впрессованы в пластик. идут, вот Такие трещотки. Инструмент внизу, э, в нижней крышке, также хорошо фиксируется, защелкивается. Обычно вот. в наборах идет, что э, в нижней крышке идет инструмент как бы насыпь, не фиксируется. Здесь, вот, в данном наборе, также инструмент защелкивается внизу. Две отверточные рукоятки. Это стандартная 150 мм. И еще одна рукоятка с с магнитным держателем идет длина 240 мм. Начнем с рукоятки с магнитным держателем. То есть берете биту, дальше я покажу их, и вставляете сюда. Получаем таким образом отвертку. Рукоятка на 150 мм э, применяется с битами через переходник, вот такой адаптер, адаптер под биты есть. И уже в него вы вставляете саму биту. Также эта тверточная рукоятка может применяться с головками под 1,4 дюйма. Тут массу конструкции можно сделать, массу, массу конструкции можно ставить удлинитель, подсоединять сюда, Т-образный вороток, есть присоединенный квадрат в рукоятке, также можете сюда, то есть здесь масса вариантов, которые можно использовать уже в работе. Ручки здесь также идут пластиковые, и номера по каталогам, по каталогу также присутствуют на рукоятках. Три держателя, три адаптера, держателя под биты, под одну вторую дюйма, три восьмых и под одну четвертую. Три свечные головки, 21 мм, 18 мм и головка на 16 мм, внутри имеют резиновые ставки. Т-образные воротки, 2 Т-образных воротка, под одну вторую дюйма, Т-образный, и под одну четвертую. Длина под одну четвертую вороток 11 см, под одну вторую 250 мм. Также надпись Top Tool на металле и номер по каталогу Top Tool имеют. Это обозначает то, что у вас инструмент оригинальный. Воротка три восьмых Т-образного в наборе нет. Только два. Одна четвертая и одна вторая. Удлинители. Под одну вторую у нас два удлинителя 250 мм и 125 Под три восьмых у нас один удлинитель 150 мм. Под одну четвертую у нас два удлинителя 155 и мм. Маленький. Три кардана по три трещотки, три восьмых, одна вторая и одна четвертая. Карданы скреплены здесь э, заклепками, то есть они заклепаны неразборные. Заклепки имеют черный цвет, это хромолиденовая сталь, то есть они идут усиленные. Для трудонаступных мест. Набор V-образных ключей шестигранных так теперь по битам биты которые находятся у нас в нижней крышке под 1 четвертую дюйма они идут в боксах то есть вытягивается из самого набора вот они здесь разные профили и торсы и крестовые и биты Ripe, то есть очень много. Они применяются с переходником, адаптером, вот я уже показывал, или вы можете применять через магнитный держатель, вот такой тоже я уже показывал до этого. Также есть биты э, под одну вторую, можно применять их с адаптером 3,8 и применять их с адаптером под 1,2 дюйма. Общее количество этих бит здесь 30 штук. Все биты подписаны согласно размеров и ячеек, в которых они находятся. Если бита Т40 с отверстием, на пластике написано Т40. Головки. В наборе шестигранный профиль, есть головки длинные, верхние крышки, и большой набор головок коротких. То есть это 1 четвертая, 3 восьмых и 1 вторая. И также на головке тормс. Начнем с головок под 1 четвертую коротких, общее количество 13 штук. Самая маленькая у нас 4 мм, самая большая у нас на 1 четвертую 14 мм. Под 3 восьмых 10 головок, самая маленькая 10 мм, самая большая на 19 мм. И под одну вторую ряд, самая маленькая головка на 10 самая большая 32 мм. Вес головки 32 мм, составляет 220 грамм. В наборах топ Tool они полностью отполированы, очень качественная полировка и вообще визуальный инструмент очень... Дорого и выглядит профессиональный набор, сразу смотришь, видно, что он профессиональный. То есть хорошая полировка, 32 мм на головке надпись, топ-тул надпись и номер по каталогу. В данном случае это BAEA 1632 головка. В нижней крышки все, в верхней крышке набор головок длинных, общее количество 18 штук. Самая маленькая 4 мм. И самая большая идет под 1,2 дюйма 22 мм. Ряд 1,4. Давайте я скажу по номерам. Под 1,4 у нас головки самая маленькая с 4 по 10 размер. Это длинные. 3,8 самая маленькая 10. Самая большая на 15 мм. И под 1,2 нижний ряд головки самая маленькая 16 мм. И самая большая 22 мм. Теперь биты, которые уже идут с адаптером. Они находятся в верхней крышке. Под 1,4-ю у нас здесь биты с адаптером. Общее количество 19 штук. Это верхний ряд. И вот еще добавлено посередине. Под 12 вторую у нас 2 биты. Вот такие вот большие. Это Т-60 и Т-55 Торц. И по 3 восьмых общее количество есть с адаптером 11 штук. Также есть торксы с отверстием, шестигранные. По битам все. Биты с адаптером они уже применяются, то есть без переходника, который есть в комплекте, просто уже подсоединяете на трещу или на вороток. И набор ключей. Общее количество 12 штук. Самый маленький у нас здесь ключ на 8. И самый большой идет на 22 мм. Очень плотно защелкивается. Как видите, здесь ключ идет в наборе не прямые ключи, а небольшой, немного изогнутый, где рожок идет. Тоже очень хорошая полировка. Инструмент без заусенцев, без следов от литья. Очень качественно все сделано. И хорошо защелкивается. Даже слишком хорошо. Может, инструмент. Так, с верхней крышки у нас. Ничего не выпадает. Вы видели, что очень плотно заходят даже ключи. Это плюс, потому что когда вы закрываете набор и будет у вас все высыпаться вниз, это раздражает. И как бы, это говорит о том, что кейс сделан некачественно. Материал затовления инструмента это хромбанадевая сталь. Сверху идет защитное покрытие и полировка самого инструмента. Полировка здесь. Матовый цвет. Запирание набора на 4 защелки. Две металлические, спереди идут. И по бокам две пластиковые защелки. Внутри набора, часто задают вопрос, есть надписи. Да, на, на нижней крышке надпись Top Tool. И надпись есть, это внутри набора, Top Tool, надпись на верхней крышке. Соединяются две крышки пластиковыми зависами, внутри имеют зависы металлические штыри, то есть они идут усиленные. Теперь по габаритам кейса. Вот у нас кейс, набор нелегкий, общий вес его 12,5 килограмма. Ширина набора 55 см, длина 41 высота кейса 12 см. На верхней крышке логотип Top Tool, Professional Tool, Set Series, то есть профессиональный набор инструментов. На рукоятке есть отверстие для того, чтобы можно было запирать его, чтобы инструмент у вас на СТО или на предприятии никто не пользовался или не украл. Рекомендуем покупки покупке данный инструмент. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на канал, получайте скидки на нашем сайте на инструмент. До свидания.